Я, Давай, вот, как вы с дикими разобрались -то? Получается так, идем мы спокойно по полигон, никого не слушаем и никого не трогаем. И тут проходит то, что дикие засели в сарае под названием «Красный медведь». Ну, мы сразу поняли, что это за сарай, ломанулись туда. И ситуация такая, они сидят внутри, шумят, там их за километр было слышно. Ну что, водку пьют, что ли? Наверное, не проверяли. Вы бухали там? Поехали! Получается как? Мы, э, джеггер такой слева я справа окружили короче да, грубо говоря с разных окружили, окружили. при этом э, я подхожу к двери вижу а, нажимаю на спуск и понимаю что а? у меня на предохранителе в этот момент дикий вид меня и убегает э, скорее Другую часть помещения и прямо вот на джаггера. Получилось так, как они мне сказали, они хотели пойти в разнобой, то есть, да. а в итоге они все ломанулись в дырку. В одну... И застряли в дырке, да? Они все втроем ломанулись и вчетвером в школе. Четверть, четверть. Четверо, четверо. Ломанулись четвером в одну дырку, в один проход. Про выходы из здания было четыре. Они ломанулись именно туда, который контролил я. Троих мы положили на месте, еще с одним пришлось вокруг здания покружиться, но закончили. Вот. Во второй части после этого всего Нас неплохо так, потрепали на дороге Нас прижали да. очень сильно, нас подкараулили нас А кто подкараулил? ЧВК? Э -э дикие Дикие опять? Дикие были? Да, это дикие. Другая группа Диких вторая, да? Да Вторая они банда увидели, Они увидели как мы беспечно шли по дороге, залегли, ранили нас И зарезали Нет, зарезали. они нас ранили и мы прикрывая короче, как-то там Ну как, я, я его не прикрывал, то он меня прикрывал а граната чья была? А Я кинул в них дым, чтобы хоть что-то как-то отползти назад, и потом кинул в них еще гранату. И получилось так, что, как мне сказал дикие гранаты... То есть он сидел за столбом, mm -hmm. я кинул гранату, он сидел за одной стороны столба, mm -hmm. а она прямо пря прям вот перед другой. Mm -hmm. То есть перед столбом. глушила его, короче? Ну, в итоге получается так. Это мне дало шанс перебежать, но они ушли, короче, они сбежали. А как Мы... вы погибли в итоге? А? Что случилось? Нас на перекрестке взяли... Мы решили пойти стома. в бар, да. мы решили плюнуть, пойти в бар, нажраться от этой новости. Мы, мы полчаса пролежали в траве. Раненые, да. Да, короче, все. Мы решили пойти в бар и, короче... По дороге. На Откнули. Да. На на, попали в засаду, да? да. да. На Что, да. в голову всех? В спину. Да, в спину. В спину Но положили. Пробили да. бронежилет. Да, хиты уже были... У нас первый раз там пробили да, бронежилеты, поэтому мы шли уже без защиты, поэтому нам насовали спину и в принципе все. И посмотрели, как мы истекаем кровью, потому что нас не добили. Да. Мы лежали, истекали кровью. Перевязываться было нечем. Никто, кстати, нас не да. добивали, мы просто лежали смотрели друг на друга. Я в эти скотские глаза, которые меня и теряли стреляли. медленно, теряли сознание, да? он сказал, типа, хотел полить свою позицию. Хотя мы его заметили. Молодец. Ну все, молодцы. смотрели на него, и он на нас тоже смотрел. Прям настоящий боссы. Сколько у вас в итоге этих килов? сколько вы детей их настреляли? Четыре там? первой А в первой фазе? Ну чек 5. Я был килла в первой фазе. Я был кил в первой фазе. Меня вот этот товарищ как раз и убил. Единственный кто, меня кон... Единственный, кто меня контузил, у нас, по-моему, нас была обоюдка или. обоюдка, да. Вот. Ну, получилось, да, вот так. А так, да, в первой фазе я больше пяти штук сравнивал сделал. Но я, я был нечестен в том плане, что я ждал, пока люди выйдут из зданий. Уже залутаны, я их поджидал. Я подходил с зданием, слушал, что там, как там, слышал шорохи. Да? а потом мы вышли из здания в этот момент и убили поэтому так все понравилось, все шикарно, все отлично еще раз хочу только осень я там тоже нормально